Салют. Недели у меня не было, каток обстоятельств проехался избил ритм съемок. И как вы уже заметили, я не успеваю приготовить до нового года 50 новогодних рецептов. Но я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы вы для себя нашли интересные рецепты. Сегодня будем готовить мясо. На примере свиной вырезки я вам покажу, как приготовить классный новогодний мясной рецепт. Называется он вырезка в беконе под абрикосовой глазурью. А в качестве абрикосовой глазури я буду использовать абрикосовый джем и добавлю в него французскую зернистую горчицу. Погнали! Вырезка! Соли, перчим. Ма <звук> <звук> отставляю. Вырезку плотно заворачиваем беконом, не забывая под бекон подкладывать дольки чеснока. Все, мясо обжарили, так, не стесняясь, хорошо зарумянили. Отставляем, пусть пока доходит. Приготовим абрикосовую глазурь, которой мы будем сейчас смазывать мясо. Я вот думаю, какую пропорцию мне сделать? Три части джема и одна часть горчицы, мне кажется, будет маловато и смесь будет все-таки сладковата для мяса. Наверное, я сделаю один к одному. Три ложки джема и три ложки горчицы. Сочетание обалденное Когда кушаешь Сразу идет сладкий вкус Когда лопается горчица Она сразу нейтрализует сладкий И вот так балансирует Очень интересно получается М -м -м. Утку можно запечь под, таким, под такой глазурью. Классно. Так, подготовимся к следующему этапу. Это будет заключительный в духовке. Заключительный этап Разгоняем духовку до 180 градусов Ехать будем 15 минут Готово. Давайте разрежем. Мне интересно, как оно получилось внутри. попробую чуть-чуть меньше соли вот на громюлечку буквально чеснок тост на. он в какой-то степени тоже нейтрализует вот этот сладковатый вкус М -м -м. и знаете что я вам скажу вот совсем не чувствуется что это свинина Нас очень нежно, очень близко похоже к говядине Цвет только выдает. Но это чертовски вкусно. Подписывайтесь.